Заразите меня амнезией, чтобы не помнить порезы души, чтобы верилось будто впервые, чтобы исчезли обиды тожи, чтобы дышалось, как в детстве, далеком, без не имеющей боли в груди, чтобы любовь без расчетов, намеков, чтобы светлое там, впереди или нет. Заразите удачи, чтобы сбывались надежды, мечты, вот смотрите. Уже и не плачу, а вокруг полон мир доброты, Чтоб везло и в любви, и в работе, Чтобы жизнь пролетая не зря, Чтобы сердце от счастья в полете Даже в пасмурный день октября. Или нет, заразите терпением, Чтобы выдержать злобу людей, Чтобы не получить отравление от чужих негативных идей чтоб спастись от коварств и мести, разрушающих нашу страну, чтоб любовь и остатки от чести помогли уничтожить войну. Оптимизмом меня заразите, чтобы дальше хотелось идти. Никогда никого не судите. Вам не знать, что у вас впереди. Очень хочется верить душою и любить без оглядки назад. Человек — это чудо большое, а любовь — в человеке. Заразилась любовью без края, значит, видимо, я спасена, без любви словно небо без рая, а без неба земля не нужна. В этом мире, уставшем от фальши, лишь любовь вдохновляет, чтоб жить. Заражайтесь любовью, а дальше? Постарайтесь ее не убить.